Наваждение, я тебя искала, приводила От случайных женщин из гостей, Отмывала, в чувство приводила, Вычищала грязь из-под ногтей. Ты смеялся, голову склоняя, и шутливо предлагал зарежь. Разные причины сочиняя, новую придумывая брежь. Затихал на время словно праздник наполнял покоем все вокруг, растянув период время казни, новых увлечений и разлук. Как-то раз, уехав в другой город, ты мне позвонил из автомата и сказал, увидимся не скоро, что во всем сама я виновата, что родить могла тебе я сына, ты бы успокоился на этом, что в душе твоей давно пустыня, что нельзя идти все время следом, много говорил, а я молчала. Ты кричал сбешенно, что молчишь? А я трубку тихо целовала, лишь спросила, почему не спишь? Ночь уже. Ты замолчал, запнулся. Ты еще замену не нашла? Я бы давно к тебе назад вернулся, если бы меня ты не ждала. Я не знала, где ты, с кем и сколько нет тебя. И сколько лет прошло. Сердце, разделив мое на дольки, Жгло, переживало и влекло. Но однажды ты зашел без стука, Дверь открыв вторым своим ключом. Я проснулась, хлопнула фрамуга, И твоя фигура миражок. Ты вдруг зарыдал, встал на колени, Черный, похудевший, словно грач, Весь седой и под глазами тени. Мой родной, единственный, не плачь. И опять я все тебе простила. Радости тепло вернулись в дом. И не вспоминала, не винила, ласково отдавая с из Снова целовались на балконе. Иногда внезапно пропадал. Находила в баре и в притоне. Ты смеялся, снова затихал я теперь живу, где нет балкона. Я не знаю, где ты, с кем и как. Но твоя картонная корона там же, где и клоунский колпак. Знаю, жив. И голова на месте. Думаю, что больше ты не плачешь. И надеюсь, снова будем вместе. Ты так много в моей жизни значишь.